Но количество времени, которое ты спишь, кажется подозрительным. Ну когда не сработало или что-то такое. Я думаю, да. что это вообще надо тотальнейшим образом запретить, тотальнейшим образом. Это страшное дело. Это как прерывает вот это вот общение человека со своей душой, э, в своих каких Разрывает этих самых мирах. из вот этого сновидения Это только, столько зла, абсолютно большинство не понимает. Да и вообще время это опасный, очень вредный враг. Ну, такая вот тропа огромная, тонкие, но высокие ели. Ну, как говорят, сосны. корабельные сосны. Mm -hmm. Евгений Йош, что скажете ну, о человеках с синдромом Дауна и аутизмом? Ну это скорее всего, скорее всего, что это не пол, ну или скажем так, кармическое воздействие, как говорится, да, или не полностью разместилось в человеческом э, теле, в этом биоскафандре, не, не полностью разместилась его сущность. Не догрузилось. Да, вот, скорее всего, что-то помешало, ну какие-то мрачные силы, возможно так. Может так, если с такой, мне кажется, это больше генетические всякие отклонения, вот из-за скрещивания непонятно кого с, кем с кем. попало? Да, ну много так вот набросали мы вот такие много. версии, да. Вот, опять же, обман вот это везде, он в интернете, в реальной, так сказать, жизни не, не цифровой. Вот везде вот это сплошной этот обман, который надо обязательно убирать, да. Так, без десяти решил. давай. Да наших, наших да, еще. Да, немножко сейчас вот покажем, так. сейчас закруглим, что по этому поводу, да. Ну опять же, да, на Нике смотровом опять 3000. Вот, 3010-3020 наберется, опять срезает до 3000. Ну, а на самом деле добавляются, добавляются. Вот здесь я как раз заскринил, когда было 3010 человек. Вот. Просмотры, количество этих самых посетителей, все это дело есть, да, вот, за месяц, да, 2473 просмотра. Вот, значит, вот этими нашими 30 реальными, так сказать, да? зрителями. зрителями, это... Ну, эту цифру все равно не осилить, это невозможно. Значит, все-таки значительно больше приходит, да, значительно больше. Но, ну, ее, почему -то но ее не рисуют. Они не, не растут. Рисуют. Вот не растут и все, нельзя, нельзя, да. Вот теперь давайте еще этот самый, я не помню, говорил я уже на эту тему или нет. Почему пишется все время 28 дней? Вот, и нам же пугают mm -hmm. самые продвинутые. Давайте я вам поясню oh, то, что yeah, не говорили, фирме. даже... То, что нас все время пугали, что есть вот солнечные какие-то люди, а есть лунные, там типа плохие и все такое прочее. Но поймите, дело в том, что эти самые циклы на самом деле существуют, они и лунные, и то, которое называется солнечными, они одинаковые на самом деле. Вот обратите внимание, да, можете выйти на какой-то там гидромедцентр или еще чего-то, то, что говорит о солнечных вспышках. Ну, во-первых чтобы вы понимали, да, вот это солнце, вот этот гигантский объект диаметром миллион километров, который находится на расстоянии 147 миллионов километров, это, конечно, чушь и бред, но опираемся на официальную, так сказать, версию, которую матрицу нам нарисовали по Бубльгуму еще там сделано было ночное светило и дневное светило, там, для отчета, там, и для освещения вот эти все вещи. 28 дней это лунный цикл. Нам прививают эти все дебильные эти месяца ТО-31, то 27, 28, 27, 28, 29, вот, по старославянской традиции, там, по 40 дней, но ну, оно не бьется, не срастается. Это тоже, ну, к сожалению, извините, оно ну, пиздеж. Вот это, что в родноверие нам вот это припихнули, вот это все циклы, все равно они 28-дневные. Ну, если, если, конечно, оставить вот это, цикличность эту, но дело в том, что и солнце, Делает оборот вокруг своей оси, по официальной версии, которая тоже утаивается от всех этих родноверов, староверов и прочих инглингов. Вот. Вам никто из этих самых не расскажет. Даже э, Трехлебов не рассказывал об этом. Солнце делает официально оборот вокруг своей оси 28 суток, земных суток. Значит, это о чем говорится? Это говорится о том, что это все нарисовано для вас, чтобы вы видели. Зайдите на этот самый, да, и прочитайте вот эти сообщения. Увидели ученые в свои телескопы э, с задымленными стеклами, увидели извержение, а, или, э, извержение э, увидели. Да, протуберанцы. Протуберанцы, э, сбоку, так сказать, солнца. И через 7 дней эти протуберанцы повернутся на нас, и еще через какое-то время они до нас долетят. Значит, вот посчитайте, 7 дней четверть, еще 7 дней, еще 7, еще 7. 28 дней. Оборот по официальной версии Солнца. И не надо здесь разделять солнечный кул, который 28 суток, и о, на самом деле, и лунный, который 28 или там 29 с хвостиком. Вот такие вот пираи Это все едино. Сила ночи, сила дня. Все единая, все единая херня. херня. Вот. Поэтому, опять же, вот. Вот здесь вот, царя ну, сюда запихиваете, да. И запихивайте при... его даже пинками сюда в голову. И при этом земля вовщается вокруг солнца, аж цельный год, а солнце блин, за 28 месяцев дней вокруг этого самого себя вот, и Поэтому да. на это все вот. вы забиваете болт, а то, к сожалению, даже сверхуважаемый Андрей Купцов 72 года и все ушел. А почему? А потому что прецессия, бля, 72 года, ебучая. Бред этот, блин. Прибили. Так, так, сейчас эти самые наши надо показать. Летние тоже, чтобы взбодрить, так сказать. Так, сейчас пока это закроем. Пока вот это вот. Михаил Майенко, фильм был такой был. 28 дней спустя пронежить. 28 героев панфиловцев. Ну, все как обычно вокруг этих циклов крутят. Вот. А циклы, они на самом деле, вот, чтобы вы понимали, они не могут быть такие. 1, 2, 28, или там 34, или 44, какие-то страшные такие цифры, те самые. Цифры. Ну, вот. Мы э, живем в реальном мире. Реальный мир. Он не может быть вот этим таким цифровым. Обязательно это будет все не гладко. Вот. Не верите в это. Посмотрите на подсолнух как там. Вроде бы по Фибоначчи, но, но все равно, равно оно, живое. оно живое, оно отличается. Гляньте вы на ракушке, да, на всевозможные спиралевидные вот эти, эти самые. Они же гармоничные, но они не идеальны, они математически неточные, они просто эстетичные. В этом ключе они двигаются, да? в этом фрактальность, да? но фрактальность не такая, как этот золотой ряд, этот Фибоначчи. Это не идеал, это просто для того, чтобы это, ну, вокруг определенной линии, чтобы это концентрировалось Вибрация она не может быть, это тогда будет вот эта стоячая волна Она не может быть однотипная все время Она ж, она ж живет, она вибрирует по-разному, по с каждой этой самой Она не может так-так четко в этом самом, как, как солдат маршировать это ж, это ж не жизнь тогда будет это не часовой механизм, опять же, который там кто-то заводит, и он там щелкает. И вообще эти 28 суток это придума, это шкала, которая придумана так называемым человечеством. Так, ладно, в этой папке давай все-таки досмотрим. Вот. Хоть, хоть, хоть раз папку освободите. Давай. Так, это что тут было? А, это Степ был, Ютуба, да? Ресурс Олег Пелюгин 2, да, вот подтверждение, потому что многие, наверное, не знают, не помнят, он существует. Доступа у меня к нему нету, потому что аккаунт был общий, Олег Пелюгин и Олег Пелюгин 2. На вот. один номер, мы же думали, что там будет какая-то разница. Аккаунта можно много, но на один номер. Но если забанивается, то забанивается по номеру все. Вот, Телефона. и вот они стебутся, там обновления всевозможные сообщают, да? Ну, такие, ну, просто стебут. Да, Хотя да. мы требовали, чтобы они полностью вернули доступ. Урал разработал грузовик с гибридной установкой. Ну это, чтобы вы понимали, да, не только Илону Маску, да, можно это все эти дело да. запускать. И вот, грузовик, пожалуйста. тягач, то есть не просто какая-то паркетник в городе а тягач, ну то есть бензин, генератор и электричество. То есть бензин крутит генератор, накапливается в батареях и можно на электричестве какое-то время ездить. Вот это вот новые так сказать, приобретение России. Да, в Херсоне э, э, ну некоторые эти самые залупаются по поводу продажи в рублях. Или меняют курс. Официальный поставили 1,25, а кто-то 1,70, кто-то еще больше. Ну, как обычно, да, хотят нажиться. Да. Вот. Ну, по шапке получатся. Но, тем не менее, это очень хороший показатель того, что сиденья ходят уже, значит, устанавливается новая, а, так сказать, власть. Опять власть поменялась. Эскимоска в украшениях с острова. Ну, Невак. Аляска, 28 февраля 1929 год. год. Персинг, блин, в 1929 году. у чукчей каких-то. Елки-палки. Новая шота. Ой, я поставлю, я буду такая вся. Или в пупок, или еще куда-нибудь. Буду такая вся. Ну как? или так продвинутая, продвинутая современная, современная он воз носу пожалуйста а вот еще этого нету пожалуйста. этого еще нету не сделали сейчас современным этом самом не дошли еще до уровня эскимосов 1929 -го -го года. года да, японцы придумали стиральную машину для людей я упал в осадок вообще для роботов стира... это Ржал, как этот самый, там э экран будет, 20, сидишь 20. ультразвуковыми, ну это, короче, прародитель ультразвукового душа из Стартрека, тебя будет этими бж -бж -бж вибрациями мыть, типа, ну не, не знаю как, бред какой-то, ну ладно, ты можешь там в интернете сидеть и фильмы смотреть. Ой, а если там что-то закоротит и оттуда воздух выка... Ну, блин, в гроб этот ложится. Ну, то, только для биороботов. Помыть куклу, ну, это да, как-то нормально воспринимается. А вот чтобы туда живое существо залазило. серьезно, Сэм, а для кошек есть? Да, это проблема. Михаил Маленков, а как по сущности ебошит? Ну, это, Миш, видишь, я же говорю, для роботов пофиг, если кукла какая-то, что там его... Так, ну давайте такое совсем веселенькое, ну, да, наверное. Конечно. Май месяц, вот 21 мая попробуем. О, веселенькая. А, какой жирный павок. Это Брюшко. А, Бздюху, кстати. Ну, клоп этот вонючий. Нашел. Вот, недавно в винограде вылезла. Виноград срезал. Она там, наверное, залезла, где поплотнее ягодки. Так что все бегает до сих пор О, ты прекрасные растения Маленькие-маленькие, где-то с половинку Ноготка, но такие красивые Голубенькие Красота О, это, видите, вот. Одуванчиковые парашюты вот Еще, еще какая-то <соседат> У нас то снова клопы, Там вот комары появились Мухи начали летать но... активно Это вот после того, как вот это Ура, вот отмене... Да, Миш, на нас же что же говорил тебе всем вернее про мух, про этих тараканов же. Любаш Сережа, это Сауровки были, там вот эти ж божьи коровки, вот эти солдатики, по-моему, или пожарные они называются, вот эти клопы. Все бегают, блин, только пригрело солнце. Так, это 21 июня. Такая вот красотища. Вот вот сейчас надо опять такое же самое да тепло чтобы было солнечно и пойдет светение а потом и плодоношение 21 сентября это по моему этот как его как она блин получа да вот Дожди вик знаете какая конфигурация у него и улыбается кто-то он его покушал за глазом 22 мая что тут было в мае ой, ой какая! Еще пушистенькие еще не до да раз даже не начали распушаться а а вот уже и начали очень быстро вот поэтому почти наверняка и они должны быть циклично наверное Такие мятенькие, они как вроде из бумаги, вот это, знаете, тоже, которые коллажи всякие делают, листья у маков. Интересная такая структура. Мак, наверное, вообще должен цвести каждый месяц. Эльфийские туфельки вот этот называется, у него множество названий. Это я так и, по-моему, не нашел название. Это этот смесь крыжовника с смородиной, как он называется. Все время забываю. Ух, хороший кадр. Красиво. Небо такое глубокое. Вот так вот. Это вот было 22 мая. Зеленая все листва, красота. Так, Вот 22 июня немножко. Это совсем маловато. Вот он уже подспел этот терен. Но все равно тепла мало. Он не набирает, как говорил же опять купцов, не набирает он Саха, сахаров. Прекрасный какой-то мотолёк. В первый раз такую тогда я увидел. Красные пятна, Черный. Какой-то фэнтезийный. Так, 23 О, мая. О, Ярик Трикс. Чтобы было вселетие у всех и урожай постоянный. Приветствуем. Приветствуем. Давно Сам... не было. Рады видеть, рады прочитать. здравствуй Слава слава. Рыбочки. Галипочки. Так, ладно. Это в мае было 23 mm, мая 23 3 майские грибочки так ладно давайте 24 июня и на этом будем закругляться о ну как это Этот самый шипов не надо Какой красавец! А, какие цвета какие оттенки и вот она опять же подсолнечник Ленокша, смесь крыжовника и смороди называется негуст. Или негуст? Mm, Все благодар... время забываю название. Благодарим, да.